Айз самотэм бин кадаштар бэс булгэбэвазы біздэ Афэт хэмбэлэлэрнын сэбэбэй хақамдауна тащат Тема сегодняшней проповеди причины бедствий, наказания, несчастий Уш сэбэббар дейнэ біздэ нэйшан Аллах Эдембаласана Ульбеляни Бергани Ишсебебар, Браншисе, Кеше, Аллах Талига Буй Сан Маса, Буй Сан Киле Беле, Браншисе Себе. Аллах Талига Баш Ими, Садж Да Клны, Садж Да Киле Беле. Ганнах ишли Эшли Дявами Тип, Разум Гонавакет, Уль Узе Шуна Срапала. Первая причина, почему приходит наказание бедствия и проблемы, это то, что человек не подчиняется Всевышнему Творцу. Первая причина, чтобы он больше не продолжал жить в том положении, в котором он живет, а живет он в грехах. Дабы он бросил грехи и стал подчиняться, быть покорным Всевышнему Творцу, Всевышний дает ему проблемы, бедствия. И данная проблема будет средством прощения грехов. То есть именно после этих проблем Всевышний его простит. Это будет причиной. Это первая причина – Брать, что сабаб, динка килрге, И кеше инде динде, намазу куй, бой сена. Брать, что се намазга басмакани, намазга пасунашень киле, бой кинчесе, бууже намазда. Афет беле килгеш, Аллахуляквари Айбадет-тен ваз киша ми, екса дэвам ета ми? Ягни, бу ана бір имтихан бола. Айбадет-тенэ дэвам етсэ, Аллахның гафуына ириша, Энді мэнда киша итмэс Райбедет не деломиться, восхищается. Хем рафуйте ле, хем де тованда, беле себе плетованда, кубрек на мозгу и баштаса, беле оркасанда, кубрек и зур, если первая причина беды, наказания, проблем – это тому, кто на намаз еще не встал, то вторая причина, почему приходят бедствия, наказания, пожары или же другие проблемы, то вторая причина – это адресовано уже в адрес людей, верующих намаз, читающих. То есть уже они в поклонении. Первая причина – была для людей, которые не в поклонении, не в намазе. Вторая уже в намазе. И в чем же причина данной проблемы? Почему Всевышний дает эту беду? Причина в том, чтобы посмотреть на человека. Всевышний смотрит, что он сделает после проблемы. Первый вариант – он будет бросать поклонение с разными предложениями. Второй вариант – он будет продолжать поклонение. И если он будет продолжать поклонение, то он достигнет прощения Всевышнего Творца. Но если из-за беды он будет больше поклоняться, то тогда Всевышнего возвышает в степени. Как в этой мире и в мире вечном он будет в высшей степени. Амда очень Индебу Десять десять человек, сюда приходят, братья сюда приходят, кеше, я не ходи ганакеше, и кинше он намаз да булан кеше, намаз диндарлы, иман Аллах Зикар-каламы, зикар намазы на то ли, хатта и шурунда да, хатта жер сурганда да, хатта и шубутағанда да зикар-каламы ммкен. Шуши, зикар вақытында, Аллахтын ишке Аллах бәлі. Де, тапыр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 Аллах Таан дарайсян югарага кутерэ. Югарага даражага кутерэ. Буда еще не Буда инди кем биг диндар лэкшига. Еще не сабэб. Первая причина, по которой приходит бедствие, это мы говорили про людей, которые вне намаза. Всевышний смотрит на человека, и он не поклоняется, не признает Всевышнего Творца, поэтому дает бедствия. Вторая причина, мы сказали, человек в намазе, чтобы проверить его, будет он возвышаться в степени, или же будет бросать поклонение. Третий уровень, конечно, еще выше, это адресовано людям, которые в религии, и имеют уже степень перед Всевышним Творцом. Люди, Сейчас, конечно, много таких, которые называют себя аулия, но есть и простые люди, которые тоже являются аулия, но они сами не знают. Перед Всевышним они аулия, то есть святые, великие люди, но сам человек об этом не в курсе. То есть это может быть любой из нас такого уровня, и об этом мы можем даже не быть в курсе, и это очень хорошо, потому что мы не сможем быть высокомерными. Поэтому таким людям Всевышний тоже дает бедствие. И именно в какое время дает, когда человек берет фейз. Фейз, как мы говорили, это нур, это энергия, это стремление, дерт, как говорят. Именно в это время, когда человек получает от Всевышнего Творца такую энергию, фейз и баракет, говорится, именно в это время все дает ему беду. И если человек выдержит и будет продолжать больше упорствовать, Опять же, все же не его прощать грехи. Все грехи, которые он совершал, прощает. И больше возвышать его в степени. То есть все больше и больше. Как в нашем мире мы видим, да, люди стремятся, как у нас называется, карьерный рост, потом в погонах, чем больше звездочек, то есть все выше и выше. Люди стремятся. В религии тоже должно быть такое стремление, но не для погона, а для того, чтобы быть ближе ко Всевышнему Творцу. Чем ближе к Всевышнему Творцу, тем есть больше шансов получить главный подарок в раю. Это увидеть Всевышнего Творца. А это будет дано не каждому. То есть будут люди в раю, кто-то увидит Всевышнего, а кто-то нет. Поэтому самый главный подарок – быть уровнем выше. <coughs> Соответственно, при данных проблемах надо упомянуть термин, терпение. Шага беля келгенде, Сабрлык ақында этмейші өтмей болмай. Гуман көп ешетіле хер бақыт. Бегет азурлардан сабрлық сайлыр. Яраби сабрлық бир, яраби сабрлық бир. Хмді сабрлық ақында не сәйтірге. Аллах таладан дайымы рәушті сұра керек сиххат сәлеметлік. Хмдай жанга, хмдай гаудаге. Сабырлық сырамасқа, Сабырлық тіламасқа. Несен? Сабырлық ол бәлә білән келі. Бұлдай қағайды. Сабырлық келі бәлә білән. Сабырлық сырамасқа. Сырарға сейхат, сәлеметлік. Кайыз болмағанды, Рәхәт тұрмыш кешіргенді, Жылысы да болғанды. Су кондиционер суда былганда. Су да Нечен собрлык сырағы? Собрлык келі хер вақыт ике, бір мадде. су сау отсыз келмей, сыраса, кетерлер, хэм стакан, хэм су. су стакан сыраса, В теме проблемы есть термин, Терпение, сабр. И данный термин, спрашивать, когда все хорошо, и тепло есть, и холод, и транспорт для передвижения, и крыша над головой, и еда на столе. Когда все есть, спрашивать терпение очень и очень опасно. Опасно в каком плане? В плане в том, что терпение один никогда не ходит. Терпение приходит с Точнее, в, в комплекте с проблемой. Если человек спросит чай, ему принесут стакан чая. Ведь он не скажет, я же просил чай, зачем мне принесли стакан? Принесите мне чай без стакана. Любой человек скажет, такого не бывает, чай без стакана не приходит, чай внутри стакана, пейте, пожалуйста. И то же самое здесь. Если человек спрашивает терпение, он придет с проблемой, как стакан с чаем. Как чай невозможно отделить от стакана, так и терпение невозможно делить от проблем. Поэтому, если есть проблемы, спрашиваем терпение. Но если есть, нет проблем. Все хорошо. Что нужно спрашивать? Здоровье. Духовное и физическое. В священном Коране Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахи Рахмани Рахаим. Ва амма Сура «Рассвет», аят 16, Всевышний Аллах говорит, «И когда Господь человека испытывает проблемы и ограничивает, ограничивает его в пропитании, тогда раб Всевышнего говорит, Всевышний меня унизил». То есть пропитание стало меньше, еда, деньги – бензин, газ. То есть все, что входит в слово «пропитание», меньше становится, когда есть проблемы. И человек говорит, Всевышний меня унизил. Это сура Фаджрайд 16. -й. И здесь нужно отметить, что когда Всевышний дает кому-то кому много пропитания, пропитание – это не только деньги, пропитание – это и дети, пропитание – это и дом, пропитание – это вода в колодце. У кого-то нет колодца – а у кого-то есть колось, а нет воды. У кого-то и жена хорошая, а детей нет. У кого-то детей есть, а бесполезные. Поэтому пропитание – это очень широкий термин. И вот когда Всевышний, ему, Всевышний человеку дает пропитание, очень много. Это не означает, что Всевышний его чем-то выделил, поощрил. И, соответственно, если человек дает меньше кому-то пропитания, это не означает, что он его унизил. Оба являются экзаменом. И когда много, и когда мало. И очень многие иногда говорят, вот бы меня Всевышний испытал бы изобилием денег. Надо очень аккуратно следить за языком, потому что я знаю, у меня был сосед, он разбогател, и теперь его вся деревня проклинает. Он в одно время лежал в больнице, сейчас не знаю, в каком состоянии, потому что он. Уехал, он разбогател, реально разбогател. Поэтому лучше благодарить Всевышне, чем говорить, вот бы меня Всевышний испытал многими деньгами. Я бы, я бы, тяжелое предложение. Поэтому оба являются испытанием. И деньги, и бедность. Фадюсура СНД, Аллах Таля Айта. Аллах Таля Кешиге бер имтихан, один подвезг меня. Окей, если trace Finanz, она ив blindness, так же basically пишет Миналин, мой а Behavior, resource, он уйдет к такой вопрос, что, после того случая tablesу что возьми? А чем Money me Prime lived right? Аллах аде из vlog Аллах то, что Байлиlqа мне без Аллах по не алла Хайршилик не Аллах Тайланы кубра керата. Ей кересенше яратмой, а кересенше мазхара да когда люди испытывают, Особенно вот в наше время испытание под названием «болезнь». Иногда слышим, как люди говорят, «В чем моя вина, что Всевышний дал мне такую болезнь?» Или некоторые говорят, «Почему мне с мужем вот такое? За что я заслуживаю? За что я такое получаю?» Говорят женщины. То есть ищут в себе какие-то причины и говорят, «Почему Всевышний дал?» Так говорить надо очень аккуратно. Потому что это и есть огромный грех. Когда человек начинает говорить, за что мне Всевышний дал. Так говорить нельзя. Это причины, через которые Всевышний хочет нас поднять. Например, если взять женщину в истории, это Асия. Это женщина по истории является женой или же супругой фараона, известная женщина Асия, она стала великой женщиной, в историю она вошла тем, что она была всегда покорна мужу. Но, естественно, она с ним не спала, потому что Зина будет, если спать с мужчиной, у которого нет никаха. Поэтому Всевышнего ограждал. За место нее э, приходил в облике ее джин Но она... Никогда не говорил, ты муж неверующий, плохой, и я подчиняться не буду, такого истории не было. Можете это проверить, историю, история достоверная. Асия стала великой женщиной благодаря тому, что она была покорной мужу. Но никогда не говорил, за что мне такой муж попался, за что мне такое наказание. Но она никогда не говорила, за что и была возвышена до уровня великого. Что был Бог ущерок ларда собрала кто в эти трудные времена в проблемные такие бедствия будет проявлять терпение это будет ключом в рай